Итак, добро пожаловать уже на вторую нашу викторину, в мы будем разыгрывать те же призы, как и в первой викторине, потому что яхт очень мало, и их разыгрывать я не вижу смысла, только если на каких-то очень, очень, очень требовательных конкурсах, так как в этом конкурсе, как и в этой викторине, как и в прошлой, я требовал всего лишь оставить свой ник под записью итак, под номером 1 выступает дом с таким прекрасным видом вот и сам дом из бассейна который умирали вчера в горах Лос-Антоса как и Викторин номер один. под номером 2 выступает у нас вот эта вот феррари прекрасная которая стоит приблизительно 11 миллионов сам дом сто... приблизительно 10 миллионов машина будет уже подороже и деньги а, в размере 50 а, в размере 10 миллионов то есть я а, все соразмерил все приблизил к 10 миллионов выбираем теперь диапазон 1 до 3 это а, число номер один то есть у нас в этот раз опять таки а, разыгрывается дом и Среди 23 претендентов у нас будет победитель, этого, который получит этот дом. И у нас упало число 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фнакс 4 Фнакс 74. FNAX 74. Uh, он является теперь победителем. Давно я его не видел на сервере. Но это я. Возможно, он к нам заходит. Но ну, окей. А, так как он выиграл в викторине, соответственно, у него а, все шансы на то, чтобы не покидывать наш сервер. И ему, надеюсь, там понравится теперь, потому что ему не придется зарабатывать на дом, а только лишь заработать на машину. С чем я его и поздравляю. Yeah, я yeah, man, for sure следующая викторина также будет проводиться через месяц сегодня, сегодня 15 сентября соответственно следующая викторина будет 15 октября если я в это время не буду находиться в питере если я буду там то придется а, либо раньше либо позже этого, этой даты проводить викторину Но также я придумаю что то посложнее какие то а, условия для конкурса. Соответственно, я также выберу какие-то разнообразные машины, дома и придумаю что-то еще, что можно разыграть.